Всем привет! С вами Шехов Павел и Валерия Дмитриева. Мы приглашаем вас на наш тренинг, который состоится на природе 15-16 июня. И на тренинге вы вспомните, как это волшебно быть собой настоящим. Чувствовать свои истинные желания и радоваться любой повседневности. А также осознанно определять, куда душа зовет вас. Для этого мы будем использовать телесные голосовые практики, медитации, йогу а также методику исцеления на уровне души. Если вам важно жить яркой, полной и насыщенной жизнью, то добро пожаловать за трансформацией к нам на тренинг. 15-16 июня, два полных дня, 90% практики и 10% теории. До встречи! До встречи.